Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня будет спортивный ролик. Чемоданчик неспроста. Рюкзак у меня неспроста. Сегодня будет большая бойня, разборка. Патрик и Колин с лодки Парлай Ревайвал будут сводить счеты. И сводить они их будут на тузиках. У кого быстрее тузик, какой мотор быстрее джонсон или ямаха и сегодня наш спортивный выпуск как раз об этом привет друзья я хочу представить вам колина спарлай Revival. привет я слышал кто-то говорит что у тебя слабый мотор Нам нужно понять, у кого самый быстрый тузик в Линтон-Бэй. Будет это между мной и Патриком. У меня Ямаха 25. Это Ямаха двухтактная. И 3,9 и метров тузик. Как ты думаешь, кто победит? Это, нет сомнений, Ямаха. Я с тобой согласен, потому что я также использую Ямаху, но Патрик говорит, что ты будешь номером 2. А это мы сейчас выясним как раз. Это наш план рейсинга. Мы стартуем здесь и первое будет драг-рейсинг. Стартуем между этих двух лодок и едем к этим двум лодкам и там финишируем. Будет несколько гонок, и мы посмотрим, кто в них победит. А затем будет обычная гонка между всеми. Патрик, скажи, кто победит. Я думаю, что я буду самый быстрый, потому что это больше техника, чем лошадиные силы. И со мной нельзя соперничать, я быстрый. Может быть, драгрейсинг больше о мощности, но гонки нет. Колин говорит, что он быстрее. Я уже говорил, что драг-рейсинг – это о э, мощности, но гонка – это опыт. Это больше знаний, чем просто открыть газ и поехать по прямой. Патрик, ты нервничаешь? Нет, мне нравится это все, я люблю этот адреналин, это мой сок. Я вижу, ты хорошо готовишься. Небольшой ланч перед гонкой. Это не против правил? Нет, это необходимо. Колин, это будет профессиональная гонка. У нас есть один гонщик, второй гонщик и пресса. Почему ты не гоняешь? Официально гонка начинается. Почему ты не гоняешь? Потому что я не хочу. Кто из вас должен победить? Я? Лучший. Готовы? Я готов. Полностью. Я считаю... Я считаю, я выиграю гонку, потому что у меня больше здесь опыта. Лошадиные силы нет, но ты не можешь побить опыт. Он тренировался, и он знает, что делает. Но у меня абсолютно новый тузик и абсолютно новый мотор, поэтому я уверен, что победа будет за мной. Это выглядит, как будто ты подготовился. Это выглядит, как будто ты не очень сконцентрирован на гонке. Лучший способ – это спонтанность, когда ты прыгаешь в свою машину и погнал. Я разговаривал с Патриком, и мы подумали, что ты спал перед гонкой. Как профессиональный Патрик. гонщик. Yamaha Патрик, man. я Ямаха-мен, извини. I Когда I я запрыгиваю days, в тузик, я становлюсь подвесным мотором. Я часть лодки. Я становлюсь одним целым с тузиком. Uh, win, Если ты хочешь win, победить, ты должен думать как тузик, ты должен стать тузиком. Я right. like себя чувствую Хайфилдом. Погнали, погнали, я готов, погнали, погнали. Останавливаемся, когда мы проезжаем эту линию с катамараном. Это наша финишная прямая. А тут к нам приехала Аэроноваль, эти ребята контролируют безопасность на воде контролируют все что здесь происходит в данном случае они хотели чтобы у всех были жилеты но как-то нам получилось это все распетлять поэтому мы готовы к гонке и вот она начинается you at the end. <laughs> How was the feeling? That was freaking fun. <laughs> But I think that guy beat us. <laughs> no, no, you, didn't. you were in front when you passed us. Патрик обсуждали целую неделю, кто из них победит. И вот тут третий парень, который даже не был в этом обсуждении, берет и побеждает. Итак, у нас есть результаты драгрейсинга. Здесь победил Полин с Ямахой 25. Конечно, Ямаха поновее, чем у Патрика Джонсон, но тем не менее, это победа. <laughs> смотрите, смотрите, это Коллинс, Барлая. Смотрите, вот это кем? <laughs> Ну а в гонке, в которой требовалась техника и мастерство, конечно же победил Патрик на своем Джонсоне 25. Здесь у него богатый опыт в гонках, который был раньше у него на Карибах. Поэтому ничего удивительного, что Джонсон 25 привез к победе Патрика первого. закончили подожди что случилось я победил какой у вас результат мы все очень близко друг к другу у нас была дисквалификация потому что парень который победил в драгрейсинге, у него был мотор 30 лошадиных сил но он был заявлен как 25 а с Патриком мы были очень близки в результате. Скажи мне что-то. Черт. Дай мне минуту. Нет, прямо здесь и сейчас. Я очень расстроен. Потому что я не победил. Но я видел, ты победил первым. Но это только в последней гонке. Потому что это действительно гонка. Скажи мне, какой двигатель победил? Какой финальный результат? Я не знаю. Мне это не нравится. Ямаха победила, конечно же. Итак, друзья, что же у нас по результату? Если мы сравним все драг-рейсинги, которые были по прямой здесь Ямаха победила но если мы возьмем настоящий рейс, который был в конце в конце победил Патрик как Crazy рейсер так вот, друзья суммарно по результату конечно же, Ямаха победила но в данном случае я на стороне Патрика потому что он победил в гонке а не в гонке технологий и цен Fatality. Все, друзья, подписываемся на канал, подписываемся на мой канал, на канал Колина Парла Ревайвал, Патрику лайк в инстаграме и до встречи на следующей неделе. Пока!